Всем привет! И сегодня мы распакуем самый лучший адвент календарь в мире, потому что его подготовил для меня мой муж. Он лично собирал все средства в этой коробочке, и я уже в нетерпении посмотреть. Спойлер, все средства полноразмерны. И это, наверное, единственный адвент календарь в мире, где все 100% средств будут именно полноразмерные. Так что давайте скорее приступать и посмотрим, сколько там сюрпризов нас ждет. Па-бам! Ба Благодаря магии у меня теперь все из коробочки оказалось на столе. Я уже все разложила по номерам, чтобы было удобно быстро все открывать, потому что уже хочется, хочется быстрее все посмотреть. Очень много подарков, очень интересно, посмотрите, сколько всего. И давайте скорее начинать. Начнем с первого номера. Первый номер у меня вот здесь, вот такая коробочка. Что же там будем? Смотрим, открываем. Ой, как мило! И начинаем мы вот с такой милоты. Здесь у нас подборка жвачек лавызок. Все знают эти жвачки, они такие вызывают ностальгические чувства. И там всегда есть очень интересные фантики с выражениями, что такое любовь. Очень мило, очень приятно. Смотрите, какой наборчик ловызок. Обязательно потом с мужем все развернем и почитаем. Отличное начало. Давайте искать второй номер. И второй номер у нас вот здесь. Вот такая коробочка или упаковочка, даже не знаю, как это назвать. Достаточно большое средство. Интересно, что же там. Ух ты! Здесь полноразмерная версия лосьона для тела. Тающее молочко для тела, увлажнение до 7 дней от гарнир. Отличный классный лосьон, люблю их средства, постоянно пользуюсь лосьонами. И здесь тающее молочко для тела, думаю, тоже мне очень пригодится. Давайте понюхаем. М -м -м, очень приятный запах, хорошее средство, большой объем. Здесь у нас 250 мл, и это отличный второй номер. Давайте продолжать. Где у нас третий номер? Третий номер. У нас вот здесь вот такая коробочка. Что там? Как ваше предположение? Коробочка большая. Что же там у нас будет? Открываем. Ух ты! А здесь у нас помадка. Бальзам для губ от Невея Со вкусом тропического манго. Увлажнение 24 часа. Класс, помадки Невея тоже люблю, пользуюсь. Я пользуюсь вишней, а здесь новый вкус, какой-то даже такого еще не видела. Он, видимо, с ароматом манго будет, тоже как раз у нас все сочетается, лосьон для тела, помадка. Муж просто идеально все подбирал. Смотрите, какая прелесть, и тоже, конечно же, полноразмерная версия помадки, и это limited edition, то есть лимитированная серия. я вот стала обладательницей такой прекрасной помадки для губ из лимитированной серии, именно с с ароматами манго. Класс, супер, вот это очень полезная вещь, зимой постоянно пользуюсь такими штучками. Что же будет дальше? Пока начало очень отличное. Дальше смотрим, четвертый номер. Четвертый номер у нас вот так выглядит. И здесь у нас раскрываем, распаковываем. стопроцентное эфирное масло и запах корицы. Очень приятный запах корицы, если когда в доме можно добавить куда-то в лампу, например, чтобы какому-то вкусно пахло корицей, либо добавить какие-то масочки это масло. А, тоже очень полезная вещичка. И давайте же посмотрим, что у нас дальше. Продолжаем открывать нашу адвен-календарь. Отличное начало. Смотрим пятый номер. Вот такая коробочка. Хочу обратить внимание, что все упаковочки абсолютно все дело собственноручно. Мой любимый муж, поэтому все можно сказать и Эксклюзив, специально для меня, очень приятно, и такой адвент-календарь а, точно запомнится, и, естественно, будет лучше, чем любой покупной. Давайте смотреть, что в пятом номере. В пятом номере у нас вот такая прекрасная ароматическая свечка. И здесь у нас запах с ароматом граната. Ну да, даже немножко чувствуется, но видимо она когда будет гореть, запах будет еще более ощущаться в комнате. И вот такая приятная свечечка создаст в доме уют. Следующий номер шестой, и там вот такой, я чувствую, догадываюсь, что это какой-то тюбик, какого-то средства. Интересно, что же там будет. Давайте скорее раскрывать упаковку. А здесь у нас гель для умывания, тоже, кстати, от Невея, освежающий гель для умывания для нормальной кожи. Глубоко очищает, сохраняет природный баланс увлажненности кожи, оставляет ощущение свежести. Классное, классное средство, гель для умывания тоже всегда пригодится, иногда хочется а после снятия макияжа чем-то таким очистить лицо, и такой гель пригодится и будет использоваться полноразмерная версия, 150 мл. Тут у нас все, все полноразмерно, все средства отличные, так что я пока очень рада. Седьмой номер. Седьмой номер вот в такой. коробочке поменьше. Что же там у нас? Ух ты! Смотрите, какой приятный сюрприз. Здесь у нас Дед Мороз. Киндер-сюрприз а, в виде Деда Мороза. Это даже интересно. То есть, я так понимаю, что там будет игрушка, как в обычных киндер-сюрпризах, но еще вот такое а, интересное оформление в виде Деда Мороза, который пришел к тебе на Новый год с подарками, и там внутри будет еще какая-то игрушка-подарок. Обожаю вот этот шоколад с киндер-сюрприза. И с удовольствием посмотрю, что там за игрушка попадется. Мне нравится, что этот календарик очень разнообразный. Здесь есть не только косметика, но и такие маленькие приятности в виде а, сладостей и вкусняшек. Восьмой номер. Вот такая квадратная коробочка. Что же там будет за средство? Давайте раскрывать скорее. И здесь у нас от Garnier а, крем «Сияние молодости. Ночной уход». Специальный такой крем для ухода за кожей а, во время сна. Вот, тоже хороший крем. Тоже я люблю именно и гарнир крема для лица, так что у нас все пока! Очень хорошо сочетается. Вот есть для тела, есть ночной уход для лица. Крем тоже от гарнир Хорошая линейка, мне нравится, поэтому тоже муж отлично угадал. Вот что называется, когда муж знает, чем жена любит пользоваться. Все пока марки и средства всем не нравятся. Давайте пойдем дальше. Какой же у нас следующий номер? Наверное, девятый, да? Девятый номер. Смотрите, какая большая коробочка. Что у нас будет там? Открываем. Ух ты! И здесь крем для рук, полноразмерный крем для рук. Тоже хороший крем от фирмы Dr. Santa, крем для рук с маслом ши. Есть такой еще кокосовый, но мне больше нравится именно с маслом ши. Я им тоже регулярно пользуюсь и тоже вам советую попробовать, возможно, вам тоже понравится. Хороший кремик, хорошо увлажняет и, как тут написано, на 10% с. На 10% состоит из натурального масла. Этот крем хорошо увлажняет, питает ручки, и мне очень нравится его запах. Приятный такой нежный аромат, поэтому тоже хороший крем во всех смыслах. Переходим к десятому номеру. И 10 номер у нас вот такой вот большой. Очень интересно уже распаковать, что же там такое. Что же это за такой большой 10 номер. О -о -о -о. Все, распаковали. И внутри у нас оказалась вот такая большущая баночка, вот с такими... Вот с такими классными бусинками для ванны. Мед и апельсин. Средство для принятия ванн, бусинки с медом и апельсином. Мне очень нравится именно не соль, а вот именно такие бусинки, потому что они просто обладают чудесным ароматом. Аромат у них очень вкусный, очень приятный. Mm -hmm. очень офигенно они пахнут, всем советую попробовать, если вы видели именно вот от Fresh Juice именно не соли, а бусинки, у них есть еще такие и с вишней, и с другими ароматами, пахнут просто чудесно, очень вкусно, обожаю их добавлять к себе в ванну, поэтому это средство тоже стопроцентное попадание, и тоже как раз я такие обожаю бусинки и буду с удовольствием пользоваться. Давайте Следующий номер искать. Какой же у нас следующий? Наверное, 11, если я правильно помню. Так, вот у нас коробочка уже поменьше. Давайте ее открывать скорее. Ой, посмотрите, какая милота! Вот такое сердечко, и это у нас бомбочка для ванны, да? Шипучая соль для ванны. То есть можно прекрасно вот добавить себе бусинок, добавить себе соли. Очень приятно. Очень красиво выглядит в виде сердечка, такая розовенькая. Прям приятно такую будет в ванну кинуть, посмотреть, как она будет шипеть. И очень красиво все оформлено. Ну, просто красота. Идем-идем скорее дальше, и у нас, нас подходит 12 номер. Тоже какой-то флакончик, достаточно большой. Интересно, что же в этом флакончике у нас будет. Это у нас мист для тела. То есть можно им пшикаться, и он такой, знаете, с мерцающими частицами какими-то очень интересно смотрится. Наверное, будет какой-то даже облеск на коже придавать, такой как хайлайтер или что-то вроде того, искрящийся аромамист для тела. Кстати, от Белита, еще такого не пробовала, но очень интересно а, его попробовать, как он будет смотреться. Поэтому тоже такое новогоднее сияние вам придаст этот мист, и с удовольствием его попробую. Ну, просто пока что не подарок, то просто а, радость, счастье и находка. Давайте смотреть дальше. Тринадцатый номер, вот такая большая коробочка. Ух ты, и у нас здесь снова средство для тела, теперь уже у нас это... А, крем масла для тела такое кокосовое суфле вот такая целая большая баночка вот такого кокосового суфле у меня уже такой был а, кремик он мне очень понравился он просто невероятно пахнет вкусно кокосом а, советую попробовать именно вот именно кокосовый вариант И оно действительно очень вкусно пахнет. Тут даже на упаковке специальный значок. Не ешь меня, потому что кто-то, может быть, так понравится запах, что решится попробовать, но этого делать не надо. Это густое питательное крем-масло для тела, кокосовое масло и миндальное молочко. Отличное средство, 220 миллилитров, достаточно большая баночка, и оно действительно очень классное, и с удовольствием буду им пользоваться. Ну что, пока муж просто идеальный, выбрал идеальные средства, все просто очень сильно радует. Не могу просто дождаться распаковать следующий подарок, и это будет номер у нас какой? 14. Номер 14, здесь интрига, вот такой пакетик, что же там будет. Так, давайте развернем его. Тоже в этом конвертике у нас находится. Все очень интересно упаковано, каждый подарок прям индивидуальную упаковку имеет. И у нас вот здесь вот такая, опять-таки, от Garnier масочка, черная тканевая маска, очищающий уголь. Тоже, кстати, слышала про эту масочку, много хороших отзывов, хотела давно попробовать, и вот как раз-таки представилась возможность. Так что тоже отличный подарок, попробую вот эту очищающую масочку. Листья черного чая, гиалуроновая кислота, то есть склонная к жирному блеску, кожа должна превратиться просто в что-то невероятное и прекрасное после этой маски. Следующий номер у нас 15. И 15 у нас тоже вот такая коробочка, что же, что же, что же там внутри, ух ты! И это у нас что? Увлажняющий крем для ног от фирмы Organic Kitchen. Хурма не вяжет, хурма шьет, свежая гавайская хурма и органическая шелковица. Вот такая веселенькая коробочка, баночка а, от Organic Kitchen и увлажняющий а, кремик для ног. Класс! У нас есть средства для тела уже, а, крем для рук, теперь крем для ног, просто полный комплект. А, Все необходимые косметики на весь год а, обеспечен. Класс! Супер! Тоже очень нужная вещь. Переходим к 16 номеру. И 16 номер у нас вот такая большая какая-то баночка или бутылочка. Что же у нас там? Посмотрите, какой фруктовый десерт. Это у нас гель для душа, апельсиновый йогурт. А, огромная просто бутылочка... 400 грамм, и я думаю, что у него будет просто шикарный аромат. Очень свежий аромат апельсинчика, прекрасный такой легкий аромат. Думаю, будет хорошо смотреться на теле, на коже, и будет очень такой приятный гель для душа. Целых 400 мл у нас здесь, так что точно хватит его надолго. Пройдемся к следующему, к 17 номеру. 17 номер у нас уже поменьше коробочка. Открываем ее. Ой, какой приятный маленький сюрприз. И это у нас здесь бычок. Фигурка в форме бычка. Она у нас символ года, потому что наступающий 2021 год, это у нас год бычка. И вот такая милая фигурочка как раз-таки символизирует этот год и тоже будет приятным дополнением к интерьеру. 18 номер. И в 18 номере у нас конфетки. Посмотрите, какие чудесные, чудесные конфетки в виде таких новогодних часов, которые отсчитывают время. Очень красиво смотрится. Меллер очень вкусные риски, поэтому я очень рада их найти. Целую такую коробочку с удовольствием скушаю, съем. Тоже прекрасная идея. Переходим к 19 номеру. И в 19 номере что же у нас будет там, какие ваши ставки, судя по всему, тоже какой-то бутылочка или тюбик или флакончик какого-то средства. Ух ты, и тут у нас снова молочко для тела, состоит из натуральных ингредиентов. Вот тут сзади даже можно все почитать. «Свежесть состояние кожи» серия создана на основе натуральных масел и экстрактов с применением новейших технологий. Содержит более 98% ингредиентов растительного происхождения. Очень Хорошее средство, я думаю, будет, прям натуральное. Средства от этой фирмы я еще не пробовала, поэтому даже будет интересно попробовать вот такое натуральное молочко для тела и узнать, как оно действует, как оно работает. Класс, супер подарки, мне все очень нравится, все нужное, то, чем я реально пользуюсь, муж просто супер молодец. У нас следующий на подходе подарочек, это 20 номер. И в двадцатом номере у нас, что же, что же будет? Ух ты! И у нас в двадцатом номере вот такие носочки, забавные носочки, вот с такими розовыми фламинго, которые вот в таких красных шапочках. Очень смешная новогодняя э, серия, видимо, вышла, и смешные такие фламинго в виде Санта-Клаусов. Тоже приятный подарок, и точно уж зимой такие носочки пригодятся. Так, 21 номер у нас на подходе, и в 21 номере тоже у нас прекрасная новогодняя рождественская серия от Рошен. Вот такие конфетки с упаковкой в виде звездочек, прекрасно смотрятся, и я думаю, что эти конфеты очень вкусные, поэтому я эту звездочку с удовольствием и очень быстро распакую и покушаю. Конечно же, угощу мужа за то, что он так прекрасно старался, все это упаковывал для адвент-календаря. Классные-классные подарки, просто супер. Дальше, 22 номер, мы уже постепенно приближаемся к концу. Так, 22 номер у нас тоже какой-то тюбик, скорее всего. Давайте смотреть, что же у нас там. И здесь у нас... Тоже крем для рук, уже на этот раз от фирмы Невея. Интенсивный увлажняющий крем. Быстро впитывается, глубоко питает. Я обожаю крема для рук, пользуюсь ими постоянно. У меня везде есть крема. Дома на работе в машине от Невея тоже рекомендую попробовать. Если кто-то еще такое не пробовал, муж просто супер молодец. Выбрал именно те средства, которыми я действительно буду пользоваться. 23 номер. У нас остается все меньше и меньше подарочков, все больше распакованного. И в 23 номере у нас вот такое мыльце. Мыло Палмолев. Увлажнение и свежесть с цитрусовыми ароматами. а Тоже, кстати, полезная находка. 100% натуральными ингредиентами обогащено это мыло. Так, давайте посмотрим 24 номер. Вот тут интрига. У нас уже в 24 номере какая-то коробочка, что же в ней находится? А в этом календаре у нас 25 номеров, еще остался самый большой 25. -й. Давайте пока распакуем 24-й. Рафаэлла это просто любовь, это конфеты, которые, наверное, самые вкусные для меня, мне кажется. Поэтому такие конфетки найти тоже отдельный плюс, отдельная приятность. И точно они все будут съедены, потому что обожаю я именно Рафаэлки. И такая коробочка, конечно же, очень-очень радует в 24-м номере. Прям вкусняшки, и будут сегодня куча вкусняшек, буду все пробовать. Что же у нас в самом большом пакете, где стоит номер 24? 5. Что это будет средство, конфет или что-то еще? Ну, у нас уже тут набор просто всего-всего чего только можно. И давайте же скорее узнаем, что здесь. Посмотрите, какой очаровательный, мягкий, плюшевый медведь. Его просто можно использовать для релакса. Можно вот так его жмякать, можно на него ложиться, можно спать на нем. Выглядит он просто очень милый, очаровательно. В такой голубой кофточке, белый медведь от известной фирмы минисо Вот этот медведик, у них классные, очень мягкие игрушки. И вот в том числе для релакса. И вот именно когда их жмякаешь, они, знаете, такие мягкие-мягкие, просто как облачко. Так что 25 номер оказался просто супер. Супер-супер-классным, действительно, вот такой медвежонок, он отлично украсит и квартиру, и послужит, и можно на нем и спать, и просто играться. Ну что? Мы распаковали весь адвент-календарь, все выбрано с большим вниманием и любовью, потому что действительно все средства именно те, которыми я точно буду пользоваться, которые мне нужны обычно в обычной жизни. И, собственно, самый лучший, наверное, адвент-календарь все-таки из всех, это вот этот, который создан собственными руками моего мужа. Поэтому я считаю, что в этом году это самый лучший подарок. Спасибо, что вместе со мной распаковали этот огромный адвент-календарь, вместе со мной смотрели смотрели, что за сюрпризы меня ждут, и надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание и до следующих встреч. Пока-пока!